Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель БАДЗИ. Сегодня мы с вами будем продолжать говорить про астрологические карты, про супружеский дом, про взаимоотношения, как их увидеть в своей астрологической карте или в карте своего партнера. Согласитесь, что прежде чем связать себя узами брака, хорошо бы узнать чуть больше о любимом человеке, взглянуть на него объективно, может быть даже по другим углом зрения, ну и желательно, конечно, без розовых очков. Хорошо бы знать заранее, как он справляется со своими эмоциями, с какими-нибудь тяжелыми напряженными рабочими днями, как он снимает себя эти стрессы, как подходит к разрешению конфликтов, где проходят границы его зоны комфорта, а также как он видит в будущем ваши с ним отношения. Все эти вопросы, на все эти вопросы даст ответы наша астрологическая карта БАЦИ – Нужно, конечно, уметь ее смотреть и расшифровывать. Как это правильно сделать? Вы узнаете на нашем мастер-классе «Супружеский, «Супружеский дом в карте Бадзи, где вас ждут самые интересные фишки по теме брака и отношений. Нажмите на колокольчик под этим видео, вводите свои контактные данные, и вам обязательно придет приглашение на бесплатный мастер-класс. А сегодня мы с вами продолжаем разговор об астрологической совместимости очень известной пары Ирины Алферова и Александр Абдулов. В предыдущем видео мы разобрали карту Ирины, теперь давайте обратимся к карте Александра и постараемся понять, что же помешало им сохранить свою любовь. Почему брак стал препятствием для вот таких дальнейших отношений и гармоничной жизни. Итак, Александр. Смотрим э, карту Александра. Перед нами человек с господином дня э, Янский металл. Решительный, упрямый, прирожденный лидер. Более того, из его столб э, дня не просто Янский металл, а который сидит на драконе. И вы, наверное, знаете, что есть такая символическая звезда, которая называется Куйган. И вот этот столб и обозначает этот самый Куйган. Куйган – это суровый воин, это человек, рожденный для боя. Он не сдается ни при каких условиях, его невозможно переубедить. Это, как сейчас принято говорить, достигатор, который видит цель и идет к ней таким наикратчайшим путем. Александр родился не просто в день Куйгана, а Александр родился в месяц змеи. Это месяц седьмой убийца для него. Это экстремальное божество, что делает его характер еще более жестким, еще более непримиримым. Александр Янский металл. Янский металл у нас не любит змею, она делает его перегретым. И от этого, от этого металл получает стресс. Такие люди очень, конечно, темперамент. Все время куда-то спешат. Это люди, которые могут делать одновременно тысячу дел. Ну и действительно, Александр мог работать на износ, не жалея ни себя, ни коллег, не берег свое здоровье, выкуривал просто какое-то немыслимое количество сигарет в день, снимался без дублера в своих трюках, и о чем бы ему врачи не говорили, не предупреждали, он просто над этим смеялся. Процветающий огонь проявлялся в его жизни и как игромания. Александр мог часами просиживать за карточным столом, в казино и проигрывать просто огромные денежные суммы. Все эти качества характера, конечно же, мешали создать гармоничную семью, препятствовали спокойной, размеренной жизни. Знакомые его так и называли. Человек-цунами, человек-праздник. Итак, быть мостиком между огнем, властью и господином дня, смягчить проявление огненной стихии, могла бы Земля в карте Александра. И такая ветвь есть, мы видим, это дракон, земная ветвь, и она стоит как раз в столпе дня, то есть в столпе его дома брака. По доминирующей стихии этой ветви мы судим о характере отношений в браке. Земля – это ресурс, который поддерживает металл, господина дня. Поэтому в семье Александра важно прежде всего, чтобы о нем заботились. Ресурсы – это, смотрите, ресурсы это всегда как материнская энергия которая поддерживает то есть что партнер ждет что человек ждет от своего партнера заботы как от родителей как от мамы чтобы это был надежный ты чтобы несмотря ни на что всегда была моральная поддержка чтобы вот безоговорочно жена была на его стороне вот, знаете, вот как родители как мама жена это еще и прямое богатство ну как бы не только для александра а вообще для всех мужчин в карте александра это дерево инь. Смягчает характер мужа и за счет своей гибкости сглаживает все острые углы. И мы видим это уже в доме брака. Но, ну, в общем -то, тоже в ловушке тоже не самая такая хорошая позиция для женщины. Ну, во всяком случае, такой есть намек на, на это. Но, в общем-то, не все так хорошо с домом брака, как, может быть, показалось бы с первого взгляда. В драконе спрятана еще одна символическая звезда, которая называется цветущий балдахин. Мы говорим, что это звезда таланта, творчества, самовыражения. Но эта звезда, конечно, не очень хорошо э, отражается но на э, именно супружеских отношениях. Я не говорю, что это всегда она будет плохо отражаться. Но, как правило, она мешает быть человеку открытым, подталкивает его к какому-то одиночеству и желанию побыть одному какой-то отстраненности. Понятно, что она не влияет на то, чтобы как-то укрепить еще брак, то есть не способствует этому. Что мы еще видим? Дракон и змея. Когда они стоят вместе, они образуют пару, которые называются сети Земли. В жизни это проигрывается длящиеся годами, неразрешаемые проблемы, ведущие к стрессу, какому-то нестабильному психологическому состоянию, ну и даже, возможно, пагубным привычкам. Сети это всегда какая-то запутанность, ограниченность, а здесь они затрагивают дом брака. Если вы помните, у Ирины дом брака был затянут в наказание любви, а у Александра в сети земли. Ну, конечно же, это прямое указание, что брак, к сожалению, особенно первый, как правило, распадается, не очень, не очень хорошо складывается. Теперь давайте сопоставим основные моменты, характеризующие Ирину и Александра и влияющие на отношения в их паре. Ирина, помните, о чем мы с вами говорили? Это человек, который прекрасно владеет собой, умеет держать эмоции под контролем. Ее даже прозвали в театре «ледяная красавица». От партнера по браку ей нужна душевная теплота, спокойствие, поддержка друг друга, чтобы человек раз, разделял ее жизненные ценности. Это должен быть и порядочный, и правильный э, с точки зрения вот, поведения в социуме, в семейных традициях человек. Он должен быть и надежный, и стабильный. Александр напротив. Это человек-праздник, яркий, крайне эмоциональный, увлекающийся, идущий против правил, устраня, который устанавливает сам свои личные границы и в социуме и в браке. Помним, что от, от супруги ему что нужно? Понимание, поддержка. Мы помним, как воспоминания Ирины, да, что все время какие-то друзья, а ей нужно обслуживать, принимать, понимать и радоваться. То есть он, конечно, хотел, чтобы принимали его таким, какой он есть, принимали его образ жизни, который он вел. Ну и, в общем-то, конечно, он был такой образ жизни обусловлен и темпераментом, и актерской профессией, ну и вообще, наверное, статусом такой советской звезды. Поэтому главной причиной развода этой известной актерской пары стала несовместимость характеров, как это говорят обычно в суде несовместимость характеров Ирины и Александра. Кардинальная разница в темпераментах, невозможность понять и принять социально-психологические потребности друг друга. И вдвоем они воспринимались даже окружающими, как люди ну, абсолютно из разных миров, знаете, как лед и пламя. И все это можно увидеть было в карте, если, конечно, было можно было бы взять эти карты, заранее посмотреть и сопоставить. Хотите научиться читать самые разные аспекты любви, брака, отношений в карте Бадзи? Совмещать карты супругов, выявлять точки соприкосновения или наоборот несостыковок, учиться грамотно находить компромисс и уходить от каких-то конфликтов, претензий и непонимания. Тогда я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс Секреты супружеского дома в карте Бадзи. На нем... Вы узнаете, даже на бесплатном мастер-классе мы с вами поговорим, где и как найти свою любовь, как посмотреть, какие будут отношения с этим человеком, качество этих отношений, как увидеть развод или проблемы в отношениях в карте Бадзи, что такое звезда супруга и как это отражается в личной жизни, где смотреть количество браков, которые заложены в судьбе, как сделать так, чтобы жениться на... Деньгах, как это говорят многие, вы, собственно говоря, ну а что ищут такой сценарий, хотят такой сценарий, вообще какие бывают благоприятные периоды для замужества. Так что переходите по ссылке под этим видео, записывайтесь на открытый мастер-класс секреты супружеского дома в астрологической карте. Ну а на сегодня это все, оставайтесь на нашем канале, чтобы не пропустить наши главные новости. С вами была Наталья Пугачева и до следующего видео.